Привет-привет! Сегодня мы тренируем все тело, и тебе понадобится гантеля или гиря весом в 5 кг, или бюджетный вариант, баклажка с водой. Ты можешь сама контролировать нагрузку, если тебе очень тяжело, ты можешь вылить часть воды. Чем меньше воды, тем тебе будет легче, тем больше воды, тем тебе будет сложнее. Итак, мы начинаем, и начинаем мы с разминки «Бег на месте». Побежали. Если тебе нельзя бегать, то ты просто шагаешь. С той же скоростью, просто ты не бежишь, а шагаешь. Все остальные бежим. Разогреваем мышцы, разгоняем кровь по телу, готовим кардиосистему к нагрузке. Подключаем плечики. Видите, как у меня плечи движутся? Закончили. И у нас приседание с подъемом колена. Мы приседаем и сводим колено с локтем. Скручиваемся в сторону. Вы должны чувствовать вот эти мышцы. И обратно приседаем на другую сторону 10 раз. четыре пять шесть семь восемь девять десять и третье упражнение альпинист мы стоим в упор лежа и подтягиваем колено к локте делаем то же самое на другую ножку двадцать повторений два четыре шесть восемь двадцать 2, то есть 10, 4, 6, 8, 20. Закончили. И переходим, собственно, к тренировочке. Берем бухлашку. Вот таким вот хватом. Первое упражнение. Тяга с подъемом вверх. Ноги чуть шире плеч, носочки слегка развернуты в сторону. Мы наклоняемся. Наклон мы делаем движением в бедре, не в спине. В бедре, помните, как у Барби? Она могла наклоняться только в бедрах. Мы делаем то же самое. Наклоняемся, когда уже не хватает растяжки. Сгибаем колени, чтобы достать весом почти до пола. Затем встаем и выжимаем вверх. Это одно повторение. Мы таких делаем 20. Готово? Работаем. Два. 4, 6, 8, 10, 2, 4, 10. Старайся делать в моем темпе. Если тебе тяжело, делай медленнее. Не страшно, если ты не делаешь 20 повторений. Может быть, ты делаешь 18. Может, 15. Главное, делай сколько можешь и старайся держать темп. Следующее упражнение. Двойная тяга. У нас та же самая стойка. Мы сохраняя естественный прогиб поясницы. Наклоняемся. Тянем вес к животу. Локти идут назад, сводим лопатки. Возвращаем обратно и выпрямляемся. Показываю еще раз. Наклонились, подтянули, вернули, поднялись. 12 повторений. Работаем. Не спешим. Два. Три. Здесь важно не перепрогибать поясницу. Четыре. То есть не надо... 5, из страха ее округлить, слишком сильно ее прогибать, 6, старайтесь держать естественный прогиб, 7, 8, голову тоже вверх не запрокидываю, 9, 10, от макушки до копчика прямая линия, всегда, 11, 12, Закончили. И третье упражнение блока. Махи. Стойка та же самая. Мы наклоняемся. Опять же за счет движения бедра. И машем весом вперед. И обратно. Таких мы выполняем 20 повторений. Готовы? Работаем. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь восемь девять десять 11, 12, тринадцать 15, шестнадцать семнадцать восемнадцать девятнадцать двадцать закончили и повторяем это все еще два раза работаем один Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. 13, 14, 15. Дышим глубоко, 16. Не сбиваем дыхание, 17, 18, 19, 20. И у нас двойная тяга, напоминаю. наклонились, подтянули, вернулись. Работаем.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 Двенадцать. Закончили. И у нас махи работаем. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь, девять, двадцать. Закончили и у нас еще один раз. Если тебе тяжело, если тебе надо отдохнуть, жми паузу. Но отдыхай дольше тридцати секунд. А мы продолжаем. Один, два, три.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 15, 16, 17, 18, 19, 20. Закончили. У нас двойная тяга. Напоминаю, наклоняемся, подтягивание. Возвращаемся. Считать семь, восемь, девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Закончили. И у нас махи работаем. Три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь, девять, десять, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Закончили. Мы закончили первый блок. Пару секунд отдыхаем и переходим ко второму. Если тебе нужно больше отдыха. Жми паузу, но старайся отдыхать не больше минуты. Если хочется, пьем водичку, воду. Во время тренировки пить можно и даже нужно. Второй блок мы выполняем на полу. И первое упражнение – отжимания с широкой постановкой рук. Мы стоим на колени. Руки ставим довольно широко на уровне плеч. Опускаемся вниз. И поднимаемся обратно. Если ты не можешь этого сделать, ты ложишься на пол, упираешься ручками и поднимаешь себя вверх. Снова ложишься на пол, снова поднимаешь себя вверх. Если тебе уже легко отжиматься с колен, ты делаешь полноценное отжимание из положения упор лежа. 12 повторений. Если ты не можешь сделать 12 повторений, ты делай 10, 7, 5, сколько можешь, это окей. Ты можешь сделать несколько полноценных, потом перейти на отжимания с колен и потом перейти на те, где ты ложишься. Без разницы. Главное делать максимум, который ты можешь. Готовы? Работаем. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. 9, 10, 11, 12. Закончили. И следующее упражнение. Сведение локтя и колена. Достаем на четвереньки. Живот поджали. Пупок тянем к позвоночнику. Но вам это не должно мешать дышать. Поджали живот. Подняли руку и противоположную ногу. Сводим их и возвращаем. У вас не должно быть... Прогибов поясницы, то есть не должны быть э, прогнуты вот так. Не должно быть вот такого округления. Когда вы двигаете рукой и ногой, поясница не должна двигаться. То есть вот такого быть не должно. От копчика, от копчика до макушки прямая линия. Работаем. Один. Два. Держим живот. Три. Не забываем об этом. Четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И поменяли сторону. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10. Закончили. Если тебе нужен отдых, жми паузу, но отдыхание дольше 30 секунд. Если нет, мы продолжаем. Отжимание. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. И сведение локтя и колена. Работаем. Два. Не спешим. Три. Не машем. Четыре. Держим живот. Пять. Шесть. Семь, восемь, девять, десять. Мы закончили и на другую ножку. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять. Десять. Закончили. И повторяем это все еще один раз. Нужен отдых. 30 секунд отдыхай. Я рекомендую делать без отдыха. Погнали. Один. Два. Три. Четыре. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. И у нас сведение локтя и колена. Работаем. Три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Меняем сторону и продолжаем. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10. Закончили. Пьем водичку, отдыхаем и переходим к третьему блоку. И третий блок. Мы тренируем ноги. У нас три упражнения. Баланс, силовое и плеометрика. Начинаем с баланса. Наклоны на одной ноге. Мы э, стоём, поднимаем вторую ногу. И медленно опускаемся, насколько нам позволяет растяжка. Возвращаемся обратно, ногу на пол не ставим. Таких мы делаем 10 повторений. Работаем. Никуда не спешим. Стараемся держать баланс. Стараемся не падать. 4. Сейчас наше тело тратит... Очень много калорий. Пять только на то, чтобы удержать нас в ровном положении. Шесть, семь, восемь, девять, десять. И делаем то же самое на другую ногу. Готово. Работаем.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 10. Закончили. Второе упражнение у нас силовое. Мы берем наш вес. Ножки чуть шире, плеч слегка развернуты в сторону. И мы будем приседать. Опускаемся вниз и поднимаемся обратно. 20 повторений. Готовы? Работаем. Два. Следи за тем, чтобы колени не заваливались вовнутрь. Четыре.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 18, 19, 20. Закончили. И третье упражнение у нас два уровня. Если тебе нельзя прыгать, если у тебя слишком большой лишний вес, травмы, колени, протрузии, грыжи и, или какие-то свои противопоказания, ты сейчас очень быстро приседаешь. То есть ты Опускаешься, поднимаешься, не встаешь до конца и сразу идешь вниз. Вот это выглядит вот так, как насос. 20 повторений. Все остальные, кому можно прыгать, мы делаем приседание с выпрыгиванием. Мы приседаем и выпрыгиваем вверх. 12 повторений. Готовы? Работаем. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Закончили. И повторяем это все еще два раза. Если тебе нужен отдых, жми паузу, но не дольше 30 секунд. Я рекомендую делать без отдыха и у нас наклоны на одной ноге. Работаем.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 10. Когда ты наклоняешься, старайся, чтобы тебя не перекашивало вот так. У тебя бедра должны оставаться в ровном положении. И мы меняем ногу. Погнали. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь, восемь, девять, десять. Закончили. У нас приседания без отдыха, отдых для слабаков. Погнали. Два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь, девять, десять. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Закончили. У нас геометрика. Напоминаю, тем, кому нельзя прыгать, вы. Приседайте без остановки, полностью не вставая. Двадцать раз. Те, кому можно прыгать, работаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцать. Закончили. И повторяем еще один раз. Кому нужен отдых, жмем паузу. 30 секунд, не больше. Остальные работаем сразу. Фух, погнали. Чем глубже ты дышишь, тем быстрее восстановится дыхание. 3. 4. Пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять, меняем ногу и работаем. Ой, ой, ой. Два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. У нас приседания. Берем наш вес и работаем. Следим за тем, чтобы колени не заваливались вовнутрь. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять, двадцать. Закончили. И у нас клеометрика. Готовы? Погнали. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Двенадцать. Фух. Закончили. На сегодня все. Надеюсь, тебе понравилось. Не забудь растянуться. Пока-пока.